Бедный раскол, на нем лица нет от горя, что значит потерять жену на старости лет. А, по мне, лучше самой умереть, чем близкого похоронителя. Да. Теперь, кроме сына, у него никого не осталось. Да что это за сын? Даже на похороны матери не приехал, гор с земли на гроб не бросил. А может, он не мог, может, был занят. Он, наверное, и учится в городе. Занят, не занят, а мать последний путь должен был проводить. Не приставай! Если у него есть совесть, то он в город больше не вернется. Со стариком останется. Его бы женить, никуда бы не уехал. И бедному Рыскулу было бы легче. Без женских рук в хозяйстве плохо. Это-то Ребят, смотрите, озеро! Где? Да, Ой, какое большое! А по нему пароходы ходят? Конечно. Я сам в прошлый раз видел. Ты на каждые каникулы приезжаешь? Да. Дай сюда. А жалко, что это озеро Боишь никогда не замерзает. Знаешь, как было бы здорово кататься на коньках. Ага. А почему оно не замерзает? М? Жанел, давай спросим у дяди. Ты спроси. Лучше ты. Нет, ты. Дядя, почему озеро не замерзает? биктаж ребята тебя спрашивают, почему озеро не замерзает? Наверное, потому что вода в нем соленая. А, собственно, зачем ему замерзать? <социкл> Человеку лучше дома сидеть. <социкл> Одно хорошо прилетели бы. Люблю каникулы. А вам на лет что-нибудь задали? Стихи говорю. А нам ничего. Дайте людям пройти. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте с приездом. Здравствуйте, Добрый день. Здравствуйте. Вот сына привез. Я лехаю, ты мы, Палестин. <социкл> здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Так что ты мне говорила? Ты не забудь купить а. мыло, новый бедон, но ну а. еще сахар ну, а. Эй, ребята, ну лошадях поедем. Скорее, скорее, ребята, а то погода портится. Я на этом нет! вижу, тебя мой, хромает. А где, имена Я кому сказал, погода что портится? Вы что, хотите, чтобы вас в горах буран застал? Что? Ух, беда с этими ребятами. На перевале будьте осторожны, Ладно, там могут что? быть оползни. И слушайтесь, дедушка Рыскула. Ладно, да смотрите мне лошадей, лошадей, не загоните. Хорошо, будем слушать. Не загоним, не в первый раз. Загидайте. Эй, Калык! Скажи отцу, что он строителям вовремя привозил. Хорошо! Ну, счастливо! Эй, дедушка, стой! Через перевал нельзя. Это почему? Дам обвалы. Поезжай через Чонташ. Вот Всего на час дольше, зато безопаснее. А -а -а. Вот построим дорогу, тогда валяй хоть до самой Москвы. Хорошо, хорошо, до свидания. Чу-чу-чу. Приехал? Здравствуй, здравствуй. Мама! Мама! Ой, сынок родной, приехал, наконец -то. Все глаза проглядела, пока тебя ждала себе через кого-нибудь прислал. А что твои братья и сестры не собираются сюда приехать? Пока нет. Как они там живут. Все здоровы? Да. Слава богу. Устал, небось, за зиму в школе. Отдохнешь. Да я не устал. вырос ты как. Мама, а почему Беркут без колпачка? Он и так ничего не видит. Зачем ему колпачок? Постарели мы с ним, сынок. Подожди. Пусть все болезни и несчастья останутся за этим порогом. Плюнь. Не хочу. Плюнь! Тьфу. Ешь, сынок, твоё любимое. Вам невеску прислала. Еще мыло. Молодец. У нас как раз все мыло вышло. Для вас сфотографировались. Ну-ка покажи. Ух ты, какой крикливый чертенок. Кто из Сентай? Ага. Бедненький, кто это его обидел? Какой хорошенький, вылитый отец. Нет, он на мать похож, все так говорят. Глупости говорят. Первый ребенок всегда в отца. Мой ягненочек. Говорит уже? Говорит, только по-русски. Ишь сорванец такой маленький, уже по-русски говорит. Так он же в ясли ходит. Ну и что? А там все по-русски говорят. Дома могли бы его учить. А почему она постриглась? Модно. Из девки в мужика превратилась. Срам да и только. Так может она и губы красит? Даже ногти! Какая бесстыдница! А в городе все женщины красятся. Фу, и куда только мужья смотрят. А ты чего смеешься? У твоего Асана нет никакого характера. Совсем свою бабу распустил. Где это видно? Ногти красит. Глаза у меня плохо видеть стали. Ну-ка посмотреть сапар. Он в отпуск приезжал. Сапар гору умеет взрывать. Зароет в гору снаряд. Трах! О, Господи. Она рассыпается. А где он их взрывает? На Татагуле. Отец, на нашем перевале тоже взрывает. Бригадир сказал, чтоб ты им туда кумы свозил. И без него знаю. А сестры твои как живут? У них сейчас экзамены. А брат хочет приехать за вами и забрать вас в город. Но совсем. Он говорит, что вы уже старые. А вы и правда старые? Может, мы и постарели. Налей мне еще немного. Да, с годами, сынок, не молодеют. А в городе нам делать нечего. Вожаку хорошо в своем табуне, на своем пастбище. Мы со старухой еще, слава богу, держимся. Лошади нас слушаются. Кумыс у нас есть. А что еще нам, старикам, надо? Пусть уж в городе дети живут. Айнаш, возьми мешки. Иди, Айнаш, иди, я сама все сделаю. Что это за дети? У других хоть один сын остается дома. А твои только о себе думают. Ну, опять завелась. Один город взрывает, другой что-то строит. А перилисты улетели из гнезда, и родители им больше не нужны. Старик, ты дома? А, проходи, проходи. Я думал, ты уже в ночной ушел. Собираюсь. Нашел лошадь. А, городской приехал. Здравствуй, калык. Ну, рассказывай, что нового в городе? Ты что, молчишь, толкану объелся? Почему? Просто новостей нет. Я спрашиваю, лошадь нашел? Нашел. А -а -а -а. У строителей. Привыкла им кумы свозить, вот изобрела туда. Еле ее довел, хромает. Хромает? Надо а -а -а -а -а смотреть. Завтра успею. Спасибо. Чуть сам не сдох, пока ее отыскал. Надеюсь. Ну, мне пора. Э -э, мы тоже идем. Эй, старуха! А -а -а. Принеси светло. Проклятые поясницы! Стой, стой, стой! Чего еще? Ну давай! Сам не может прийти боится, что ноги отсохнут куда он его задевал. Ну чего там? Долго я буду ждать? Ах, вот он. Иду, иду, не кричи. Держи за узду. Ну, тихо, тихо. Оставь уздух открытый. Погода ясная. Пусть мальчик посмотрит на звезды. Осторожно! Ай, черт, так, осторожно! Так, так! осторожно, а мы тебя украдем, тигань, черт! Так! Так! Так! чу Ч ⁇ Ч ⁇ Иди, иди, иди! Держи, крепче, держи! А ты так? Подтягивай, подтягивай. Ах ты. Это уже какая? Девятая. Ставь добро Давай, следующую. Держи, держи. Заходи, заходи. Набрасывай, но. Ну крепче осторожнее осторожней, осторожней. Так, так. держи держи крепче так, так. привязывай за хвост возьми за хвост крепче Ту держи туши туши привязывай так, так. давай добро Посмотрим, какой ты будешь, когда женишься. Я не женюсь. Э, скажи, пожалуйста. Чехна и Эй, жених, повезем кумы мы с строителем. Девчонку себе украдешь. Сам крадишь. видишь, какая. Осторожно! Это ведь термос! Там внутри стекло. Ха -ха -ха. И чего так китайцы не придумают. Нальешь туда кипяток, и он до утра будет горячий. А строители один день и без кумыса обойдутся. Но, отнеси, матерь. Дядя Лэм, а зачем тебе два? Я теперь решил жить по-людски. Пить буду, есть буду и гулять буду. А построить дорогу я подамся отсюда. Ты мыло привез? Не. Пусть твой отец лошадей посет если ему нравится, а мне это надоело. Всю жизнь только лошади до да лошади. От такой жизни взбеситься можно. Чтоб вы все сдохли. Золотые годы в этой глуши пропадают. Эй! Пьяный, и мыло не привез. Чего смотришь? Оттащи же ребенка. Старуха. Mm. Как поясниться? Все еще ломит. Может, растереть? Oh, зачем тебе беспокоиться? Обвяжи шерстяным платком. Уже обвязала. на молодой. А лысина, куда денешь? Ах, лысина, про нее ты я и забыл. Я вот что думаю. А? Ну, мы стареем, дети все в городе. У них свои заботы, им не до нас. Ничего, я поправлюсь, лишь бы они не болели. Я все-таки решил колыка оставить здесь. Пусть хоть один будет с нами школа как же? Потом выучится. Ну, сколько мы еще с тобой протянем? Он мальчишка упрямый. Может, и не послушаться. Пусть только попробует. Я и спрашивать не буду. Что люди? Дай им волю, на голову сядут. Давно надо было его привязать. Так. Так. Сильный черт. Иди, иди. Кто это там на горе? А я почем знаю? Держи! Держи! Опять вырвался! Стой! Стой! Так, так. Так, так, так. Вижу его! Ну, так. Ну, так. Наверное, со строительства. Что им здесь нужно? Здравствуйте. Ассалам алейкум, тетушка. Салам, сынок. Кумыс не продашь, тетушка? Разве гостю продают? Я вас так угощу. Пошли. Ну, поднимай его. Поднимай. Не встает. Может, приболел. Налить еще. Хватит, спасибо. А ты когда-нибудь пил кумыса, Сам-то откуда? Он из Ленинграда приехал, там кумыса нет. А тебе места наши понравились? Уезжать не хочет. Правда, не хочу. <-как> Городские суда едут, а наши в город тянутся. А что вы там делали? Чего-то высматривали. Дорогу здесь будем строить. И мост через реку. А большую дорогу? До самой границы, асфальтированную. На машинах будете разъезжать. Вот здорово. Я этих машин до смерти боюсь. А тебе, милый, сколько лет? Столько и столько? Он старый. До 25 уже. У меня есть сыны, как ты уже взрослые. Один тоже чего-то все строит. Здрасте. А другой Асалам на алейкум. Токтагуле горы взрывает. Дай им Бог здоровья. Оба грамотные. А вот идет хозяин пастбища Бака и Асалам мой Дорогие, а что если вы будете строить дорогу в другом месте? Ведь вам все равно... Никак нельзя. Так, у нас проект такой. Скоро взрывать начнем. Взрывать? А с нами что будет? Мы ж тут живем. Наверное, начальство про нас забыло. Не болтай глупости, старуха. Много ты в этом понимаешь. Раз беспокоит, значит помнит. Займись делом. Скоро думаете начать? Да, примерно через неделю. Куда же вы перекочуете? Найдем место. Чего-чего земли хватает. Двигайтесь к западу, там вас не побеспокоят. Эй! Эй! Ты что? Зачем птицу трогаешь? Я вам кумы свожу, а ты хочешь пастбище отобрать? А при чем тут я? Проект такой. Эй, мне брось старые бары разводить. Почему Эй. здесь, а не там взрывать хватит. надо? Это мое пастбище, я отсюда никуда не уйду. Ну хватит замолчи. При чем тут он? Надо с начальством говорить. Не знаю. А тебе нравится? Хорошая штука. Плохой не купим. Мы тоже кое в чем разбираемся. нашли нам счастье Благослови на новом месте. Наших. Благослови, Благослови, наших. Благослови, Благослови, Благослови, наших. Благослови. Благослови наших. Поехали, я а то верблюдов станет. Хватит. Все взяли, ничего не забыли. А, все, все. Калык ты хорошо увязал. Позьми а ребенка. А, а? Отец, возьмем Верку-то с собой. Зачем, она нам нужен. Пусти его по ветру, может, взлетит. Отец, не надо. Всю жизнь привязанный сидел. Пусть побудет на воле. Лети, друг. сколько живут верблюды? Лет 40-50, наверное. А почему они все время жуют? От скуки? Кто их знает? А почему одни одногорбые, а другие двугорбые? Не знаю, сынок. Долго будем кочевать? Пока не найдем хорошего пастбища. А если снег выпадет? Спустимся на зимовье. А как же школа? Ничего подождет. Вон сын Атаи тоже табунщик. Он всего три класса mm -hmm. кончил, а уже в Москве побывал. Чего тебе в голову стрело. Попробуй только еще раз выстрелить! Не надо. Ну чего ты стесняешься, дурачок? Держи его. Ну и дождь, и когда он кончится. Погоди. Собака-то ваша не кусается? Не кусается, заходите. А зачем же держать собаку, которая не кусается? Ассалам алейкум. Здравствуйте. Да будет к вам щедро новое пастыще. Алейкум ассалам, спасибо, садись. Ну что ж, не откажусь, погреешь немного. Ты что это прогуливаешься в такую погоду? Телята у меня от стада отбились, вот ищу. Весь перевал обошел. Вы, случайно, не видали? А что делать твоим телятам в моем табуне? Налей чаю. Не надо чаю. Кумыс лучше выпью. Эй, постреленок. Это мы с тобой на этом? На вертолете. Да, на вертолете летели. Да. Ух ты, какой ученый. И книжки умеет читать. А это все ваши дети. Спасибо. Две дочки и три сына. А этот самый младший. Верно говорят, без детей плохо и с ними не лучше. Когда старуха была жива, я об этом не думал, а теперь жены нет, а сына толка мало. О, Господи! Не вздыхай так печально, а то раньше своего старика умрешь. Это уж как будет Богу угодно. Вам бы теперь хорошую работящую снаху в дом взять. Что верно, то верно, хозяйка. Да не сидится здесь, сыну, все в город рвется, и меня старика за собой тянет. А что мне там делать? Ведь я только и умею, что пасти коров до да телят. А ты, короносый. Тоже, небось, убежишь от нас на вертолете в город. Мы решили оставить его здесь. И правильно, не всем же ученым быть. Тут от него больше пользы. И мне, дураку, надо было так сделать. Если б я знал, как у меня жизнь повернется, я б Икташа не отпустил бы от себя ни на шаг. Попробуй-ка его держи. Он тебе не теленок на привязи. Цыц, сопняк. А чего же он? а то отлуплю. А чего же он все же носы? Молчать! Будет вам, не обращайте на него внимания. Он ведь еще ребенок, сам не знает, что говорит. Ладно, надо идти. Ох, и погодка, чтобы ей пусто было. Видно, небо прохудилось днем и ночью, как из ведра. Будьте здоровы. Можете еще кумысу выпьете? Нет, спасибо. Пойду поищу телят. Заходите почаще. Распустил в свой паршивый язык. Вщенок несчастный. Станешь, чертова, баба. Хочешь из меня всю душу вытрясти своим стуком? Нигде от тебя нет покоя. Сегодня у Алыма той, смотри, не опоздай, а то он обидится. Не опоздаю. Я ненадолго. Не забудь купить им подарки. Ладно. Чук. А, здравствуй, Бакай, здравствуй. Ассалам алейкум. А, здравствуй, Бакай, Аксакал. Кумыс вам привез. Это хорошо. Асалам алейкум, ребят. Здравствуйте, кумыс привезли? Заждались, да? Как раз как вовремя. Хотим. Скоро перерыв. Лёша, тащи кружки. Леша, тащи кружки. Здравствуйте, здравствуйте, салам, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, пока, цака Добрый день. Кружки ну, захватывают, Значит, ясно. Ну, пошли кумыски. Он свое дело знает. Всегда приезжает вовремя, не то что Алэй. Ну, а? налей мне. И мне налей. О, холодный нектар. Ох, и вкусно, а. А я по второй, Лени, А не я стесняйся. Так, вот. Я, пожалуй, тоже -то еще выберу. -то я -то? тоже. Хватит левать! От души, Леонид. Вот широкая душа. Только на мне тоже. А когда стройку закончим, ты будешь к нам кумыс а, в Москву возить? Хорош, хорош. не Ну еще бы жажду утоляет. Ну как договорились? Ну, а у Аллы, кумыз, похоже. Распавляешь, наверное. Да а -а -а, ты лопнешь, третью кружку пьешь! А -а -а -а, напиток богов. Лучше шампанского. Вот ваш бурдюк. А вот, слушай, Алей, давай мне кружку. Я еще не пью. Надо, держи. Но если вы на меня больше не сердитесь, олейте мне тоже. Пожалуйста. на той, помню, пришло еще больше гостей, чем Калым. О, еще больше. Родичи, земляки! Сыну моему уже годик. И мы по обычаю хотим разрезать ему путы. Бакаяк Сакал повез строителям Кумыс. Он скоро вернется. Спасибо, что вы уважили нас и пришли. А теперь, дорогие гости, благословите нашего сына, Омин. Омин. Омин. Да благословит его Господь, и да вырастет Он смелым и силами. Омин. <связывая> <связывая> <связывая> Yeah, fantastic. Кто из ваших сыновей самый быстрый? А что? Пора пута разрезать. Давно пора! Две веревка. Принесите веревку. А мой среди! Секунду, как молодые же ребятка! Перед, перед, налез! Да, да, да, да, Я, я первый! Пусть малыш живет в столе! Угощайтесь, угощайтесь! Ой, тихи тихи тихи Правильно! Со здоровье сына Алыма! Пусть живет Сто лет! А теперь Бикташ нам споет. Да как не могу, спасибо, я вообще не попал. А почему ты пиалу отставил? Что ж ты, выпей? Не могу, спасибо, не могу. Неважничай, важничай, учишься у музыкантов, а не можешь. Возьми пиалу. Да я не петь учусь, я пианист. Так нехорошо, зачем ты нас обижаешь? За долголетие моего сына не хочешь выпить? Да не хочу, а не могу. Посмотрите на него, он и богу не ровня. Чучело не хочет выпить. Тебе надо было той открывать сегодня, а Аллы, ты опаздываешь. Пойди-ка сюда. Иди, иди. Это гостинцы для малыша. Поздравляю с праздником. Лошадь чуть не загнал. Сегодня как? мог и не ездить к строителям. То и без аксакала проходит перед людьми, стыдно. Оставь их себе. Так тебе и нужно. Я с самого утра твердила, смотри, не опаздывай. Упрямый человек никого не слушает. Я сказал, не поедешь, значит, не поедешь. Его уже в школу. Я сам знаю, что надо, что не надо. Он и мне сын. Замолчи! Не бей меня! старик. стоит! Старик убьет! <Стит> Отец! перестань! Так. Не бей маму! Измей бей маму! <С Белый донат> Алим, ты что, глох, чего стоишь? Иди разними их, он же ее до смерти забьет. Адет! Сына, сына, не трогай! Не бей маму! Адет! Какой черный день. Старик, что с тобой? Старик, ну чего ты молчишь? Господи, какое несчастье. Алым, Калык, чего ты стоишь? Ну помоги мне его поднять. Старик, старик. Ну чего? О, Господи. Ну... ну. Подождите, я помогу. Осторожнее. Осторожнее, Алым, о Господи, осторожнее. Где же, плеть? Не, надо, не плачь, не надо, миленький. джигиты никогда не плачут. Тетушку Ром, пора же ребят отвязывать. Да уж, пожалуй, время. Пойдем же ребят отвяжем. Пойдем. Кто теперь в ночное пойдет? Надо было мне самой за врачом поехать. Я в ночное пойду. Куда тебе? Еще заснешь в седле, свалишь, все ребра переломаешь. Хватит одного несчастья. Лучше присмотри за отцом. Старуха! Давай. Отец разрешил. Только в теплее оденься. До да следи за лошадьми, чтоб не разбежались. Чикут. твой уважаемый человек. Его все знают. Как у тебя рука поднялась на родного отца? Думаете, если вы живете в городе, так вам все можно? No. No. На, держи. Не научили вас уважать старших? Эбекташ, это чучело несчастное. На то я все выламывался. Я, говорит, никогда не пью. А, так я и поверил. Небось лакает в одиночку. Да ведь и ты не святой. Я пью на свои, заработанные. Бектаж в городе тоже не баклуши бьет, он учится. Тяни. У меня на голове еще полно волос было, когда он начал учиться. Ну и что, выучиться человеком будет. Смотри, пожалуйста, как она его защищает. Ничего я не защищаю, это я так, к слову. а те не покрепче Айнаш, у тебя есть дрожь? Сейчас посмотрю. Сынок, ты почему не идешь домой? Отца боишься. Не бойся. Ты бы лучше пошел, да попросил у него прощения. И учеба скоро начнется. Никто из вас обо мне не хочет думать. И тот все дуется. И из этого слова не вытянешь, сколько я с вами обоими мучаю, сколько из-за вас слез лью. Пейте, пейте, мальчики. Когда еще в город прилетите? Спасибо. Калы, пей быстрее, а то на вертолет опоздаем. Не опоздаем. А как же отец? Мама, может мне его подождать? Не стоит, сынок, еще не отпустит. Я с ним сама потом поговорю. Поезжай. А если он... Ничего он мне не сделает, сынок. Отец только и может, что припугнуть для виду. Так что поезжай и не бойся за меня. Целую Сантая, сестер и братьев. Передай им, что мы живем дружно. Смотри, учись хорошо. Ну-ка подожди. Еще на дорожку. Нет, не оставляй, пей до дна. Дай бог, чтобы через год ты снова пил из моих рук. Поехали. Поехали. Ой, я книгу забыла. Ничего. приезж через год дочитаешь. Калык, не отставай. До свидания, Калык. Счастливого пути. Вы молодые. Вы выучитесь вместо нас. До свидания, дядя Лым. Я а и сам бы пошел в школу, да поздно уже. Мне примут. Алим, Алим, а подарок забыл? А, да. Бери. Не надо. Бери, пригодятся. Хороший. Я и без них обойдусь. Покрутишь, они пойдут. В школу не будешь опаздывать. А у нас вместо часов солнца нам они не нужны. А если когда я опоздаем, лошади на нас не обидятся. Ну, поезжай. Эй, -э -э, колык, подожди. Патронов побольше привези. Волков будем вместе бить. Ребята, ведь мы опоздаем. Ничего, вертолет подождет. Бригадир же сказал, что он специально заказывает. Ну да, вдруг не будет. Ты по школе соскучил? Нет. А я очень. Чук-чук. Чук-чук. -чу. ай ай Малык, твой дед Асалам ас алейкум. Здрасте, дядя Бажай. Здравствуйте. Алейкум ассалам.